Гоша. Как ну как как кошки, как Гоша а, хороший. Мучка, буша, птичка. Хорошая. Да, хорошая птичка. Ну что, нельзя. Что ты Ну Гоша, птичка, Гоша, птичка, Гоша, птичка.